Кто-то скажет, что нет ничего необычного в блюдах с куриной грудкой, но он ошибается, поскольку еще не нашел подходящий рецепт, и вы будете удивлены, когда познакомитесь с этим вкуснейшим вариантом. Как приготовить фаршированную грудку, описано ниже, инструкция простая, а горячие блюда очень эффектные, в начинке используется ветчина и сыр, поэтому она приятно расплавляется во время запекания, снаружи вас ждет аппетитная корочка, на гарнир подавайте простой овощной салат или пюре. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Грудки промойте, снимите пленки, сделайте карман-надрез на каждой грудке, духовку разогрейте до 190 градусов. Сделайте начинку, натрите сыр на крупной терке, а ветчину нарежьте мелкими кубиками, распределите начинку в курицу, Закрепите карманы зубочистками. Затем размягчите масло в одной посуде, а в другую насыпьте сухари, обваляйте грудки вначале в масле, а потом в сухарях. Выпекайте куриную фаршированную грудку в духовке в течение 30 минут. Приятного аппетита! Жду ваших лайков и комментариев. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится куриная грудка, 4 штуки, ветчина, 60 грамм, швейцарский сыр, 60 грамм, панировочные сухари, 150 грамм, или хлебные крошки, сливочное масло, 3 столовые ложки, количество порций, 4. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. До новых встреч!